Всем огромный привет, на связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. В этом видео расскажу о том, на что нужно обратить внимание, прежде чем начать учить песню любимого артиста. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно сделайте это и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых полезных интересных видео и получать уведомления первыми. А теперь мы переходим к теме видео. Итак. Прежде чем вы начнете учить песню вашего любимого артиста, обязательно послушайте ее в живом исполнении. Сейчас можно найти такие записи, YouTube просто кишит ими, и я вам на примере очень хорошего артиста покажу, как отличается пение в записи и живое выступление. При этом нет такого момента, что вот живое выступление оно хуже. Нет, артист прекрасно поет и живьем, но в студийной записи гораздо больше нюансов, вот таких тонкостей, больше каких-то фишек, украшений, приемов в рамках даже одной строчки. И это он не делает на живом выступлении. От этого песня не звучит сама по себе хуже, она также классно, круто звучит. То есть здесь не такое сравнение. Знаете, что ой, в живой артист поет плохо. Да? Ни в коем случае. Он прекрасно поет, и многие артисты так делают. Но упрощают немножечко, упрощают себе задачу в живом выступлении, потому что крайне сложно выполнить вот эти все тонкие моменты. Да? И когда вы учите песню, допустим, вы пытаетесь полностью повторить то, что было в студийной записи, у вас это не получается, вы начинаете расстраиваться, думать, о боже, я вот такой бездарный, у меня ничего не получается, мне нужно еще 25 тысяч лет заниматься и только тогда, может быть, что-то получится, послушайте живое выступление и ориентируйтесь именно на него. Да, вы можете в качестве тренировки пробовать брать студийную запись, но если вот совсем туго идет работа, упрощайте себе задачу. А сейчас будем слушать знаменитую песню Сэма Смита, и будем слушать ее прям построчно, чтобы вы услышали, что происходит, как по-разному абсолютно звучит каждая строчка. Сейчас я постараюсь технически не запутаться и вам все это показать. Итак, слушаем первую строчку в записи. Запомнили. Обратите внимание, начало строчки и слово Love в студийной записи он делал как бы через такой легкий штербасик, то есть обрабатывал по-другому совершенно строчку. Да, в живом исполнении все гораздо мягче. Но ну, надеюсь, вы услышали разницу. Если что, потом прям переслушивайте сами, сидите, найдите эти записи, они в доступе на YouTube. Вот смотрите, как он слово бета да, тоже подштрабасил и последнее слово прям отпустил. Как он спел это здесь? Uh -huh. На бета еще чуть-чуть что-то было, но не так сильно, как в студике, а последнее слово совершенно по-другому было спето. Как вот этот прям так в нос да, убрал, что здесь. То же самое, легче. Да, он туда пошел чуть-чуть, но гораздо легче. То есть не так ярко уже все звучит. Uh -huh, здесь хорошая вибрация на последнем слове. А здесь практически он этого не сделал. То есть он не потянул, а снял звук здесь посмотрите, вот поет-то классно все круто, но по-другому, ребят вот прям по-другому, я не знаю, слышите вы или нет может быть, вы скажете у Анны галлюцинации, но по-другому правда поет какой вибрато, да, здесь в конце А здесь по-другому. вот. А здесь по-другому последнее слово спетом. Mm -hmm. То же самое мягче спел, чем в студийной записи, без вот излишних штрабазов. Угу. примерно одинаково. И э, интересно, да, наверное, припев послушать, но припев максимально одинаково Он спел, давайте послушаем. Вот интересно, сделал ли он. А здесь тоже, смотрите, по-другому спел. Здесь э, в припеве, в припеве, в живой записи он даже спел поинтереснее. Услышьте моментик. Дёблик, да, сделал? Вот. А здесь он его не сделал. И мягче поёт. Вот такой анализ... Тонкий, глубокий вам позволяет выбрать все-таки ту версию, которая вам ближе и нужнее. И здесь у вас должно быть понимание, ребят, что не обязательно полностью снимать. То есть вы можете что-то свое добавить, вы можете что-то убрать, потому что даже сами артисты, вот видите, по-разному поют. Есть студийная запись, а есть уже вот импровизация и много вариантов еще, как эта песня может звучать. Также вы можете послушать кавер-версию. Да, исполнение cover версии это что-то новенькое да? или послушайте как вот эту песню многие девушки артистки да, известные перепевали послушайте выберите тот вариант который подойдет вам вашему уровню вокала вашему голосу понимаете но везде остается одно нужно использовать базовые принципы вокала работа натяжение и точку и вы мне скажете что Сэм смит вживую поет я не знаю вам наверное было не видно у меня тут так экран расположен но вы знаете он там поет вообще без практически улыбки, да, без работы. Но это профессионализм, а мастерство, он держит все это внутри, он все натягивает внутри. Ему не обязательно уже это снаружи держать, потому что, но ну, это вокалист, конечно, экстра-класса. И вам пока нужно все-таки делать эту всю внешнюю работу, конечно же, сохранять. Если вам актуальны базовые принципы вокала, основные вокальные приемы, вот в этой песне он использует вокальный нос, микс, ну, основные приемы, которые практически во всех песнях есть, пожалуйста, записывайтесь на мой курс «Фундамент вокалиста». Это просто бомба. Пройдя этот курс, но ну, вы не сможете уже петь <тас> так, как прежде, у вас то просто не получится физически. Настолько глубокая детальная проработка, идет огромное количество упражнений, техник, распевок, которые позволят вам натренировать и довести до автоматизма использование базовых принципов вокала и основных вокальных приемов. Вся информация будет в описании к этому видео. Ну, а я с вами прощаюсь. До следующих встреч. И если вам понравилось видео, ставьте пальчик вверх, если вы хотите анализ и разбор подобного плана других артистов, вокалистов. Пожалуйста, присылайте мне в личку или пишите в комментариях, кого разбирать, какие выступления будем с вами полезно и проводить время вместе. Ну и не забывайте, конечно же, подписаться на канал, вам колокольчик поставить, лайк, написать комментарий. Я вас очень люблю, рада снова быть с вами на своем YouTube-канале. До новых встреч, пока-пока!